Здравствуйте, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители! Когда я готовила сервировку стола для Нового Года в золоте более подробно, как я это делала, вы видите попозже, я столкнулась с проблемой. Одной из главных изюминок моей сервировки должны были стать чудеснейшие, антикварные чайная пара и тройка из тончайшего фарфора. Но, к сожалению. Для них у меня не было заварочного чайника. А вот подобрать заварочный чайник для них как раз и оказалось проблемой. Ну, во-первых, потому что они не из одного сервиза, и поэтому они очень отличаются друг от друга и по оформлению, и по стилю, и даже по цвету фарфора. Например, у чайной пары и от Шумана Бавария белоснежный фарфор, как вы видите, а вот уже тройка из той же Баварии уже более молочного цвета. Тончайшее золотое кружево украшает эту тройку. В золотых медальонах прелестные букетики из цветов, ну и конечно, розы. А по краям блюдечки и тарелочки проходит рельефный узор, придающий им особый шарм. Здесь также, как и в двойке, очень много золота. Но он уже в виде растительного орнамента и с изысканными рисунками цветов веток и листьев, переплетающихся между собой и придающий еще больше изящества этой тройке. Но у меня есть еще тройка из Баварии, но это она уже создана в стиле арт И если уж покупать чайник, то хотелось бы, чтобы он подходил и к этой тройке тоже. Ну а как вы считаете, это возможно? Может быть, я строю... Иллюзии, иллюзорные планы, может быть, этого совершенно невозможно. Ну, во всяком случае, я попробовала. Я искала чайник на Авито, но ничего там не нашла. И тогда я решила поехать на свой любимый блошиный рынок ретро, где мне всегда казалось, можно найти все, Ну, или почти все. Я нахожусь на Курской. Здравствуйте, мои дорогие друзья! И сейчас я поеду на блошиный рынок ретро. Курский вокзал. Метро Сегодня снег шел всю ночь. Все заметал. Еле-еле тропки протоптали. Ну, вот впереди этот блаженный Вот я уже на рынке, в отделе фиксированных цен, и сегодня здесь скидки. Замечательный рисунок такой, часто встречающийся. Но зиква особая любовь. Но сегодня все они по сто. Да, целый сервис можно набрать... на такой можно набрать. И По 100 рублей сегодня вылюдает. Да, говорят даже и по 50. То, что было по 100. Нет, а, а здесь вот это Сегодня все по сто, по 200 рублей. <conclusions> Jews, по еду, aja, огоます, а по еду, все тоже по 200 рублей. Город хобби, да? Чайная пара вербилка. Сегодня по 100 рублей чайная пара. Отдельно чашечки можно купить по 50 Это все можно купить по пятьдесят. Очень стали высокие уже. уже. Поэтому и чайники стоят. Посмотрите, выстроились все. Так. Вот это вот чайник, это чей у нас? Кунгур, ЗХХ, так. и немецких много, в ряд пара чайников. Вот какие хотите, чайники, кофейники, На любой вкус. Да. вот это вот пара какая прелестная, кала. варфур, тяжеленький, тяжеленький, все думаю для своих взять. Вот это тот. Вот. Польша, может быть, этот купить. выбор большой, а для себя я выбрать никак не могу, для своих пар. Ой, да. Хрусталя очень много, очень. Кувшинчики и хрусталь. Боже мой, каких только вас здесь нету. Потрясающе. Ну, посмотрите, какая, да не знаю очень рада вас видеть. Наконец-то мы встретились. Я к вам приехала с подарками. И что же вы здесь уже по себе присмотрели? Может быть, вот такой вот здесь под икру? Да, кстати. И с розами. И с розами. И золотая отводка. Да. И закрывается. Да. А это что-то, я даже не знаю, что сахарница, наверное. Не нет, вижу. а что, очень а хорошенькая. 800, по-моему. Точно не могу сказать. Сейчас достану третий глаз. А вот смотрите. Это совсем нашего детства. Старые-старые. А помните, еще да, был такой набор Чипалина. У вас ничего не, не было Чипалина. А он сейчас так дорого стоит. Так, а вот здесь вот нет никаких чайников нас. Прошла, нету. Я уже там была. А вот этот вот, слишком, слишком вычурный, вот этот стоит. Какой? Вот этот вот слишком вычурный с розами. Да? Может быть сейчас... А это а ваше? ваше может быть, пока Покажите вот. мне этот чайник. Вот этот? Да. Ой, ну это очень дорого. 1500. пятьсот. Не знаю, буду думать, но что-то прям не знаю. А вот такие же. Смотрите, почти как вы взяли. А сколько ваш стоят рюмочки? Стаканчики. Вот эти вот с ободочком золотым. Эти. Да. А, ну, это набором, понятно. А то смотрите, к вашим такие стаканчики вы. Ну ладно, ну, привычка. Ну, да? Все, круг сделайте, где-нибудь он сидит. И сколько такой стоит? Полторы. Есть вот, вот есть такой крыльев. А вот такая вам не нравится? Молочник золотом. Молочник нравится. Вот бы mm. такой чайник. Да, да. Но такого чайника нет, да? Да. Вот mm -hmm. я сейчас пришла за чайником под свои пары нежные. Но что-то вот никак не могу. Хотя столько... А вот посмотрите, какое блюдечко тоже. Смотрите, какие розетки. А розетки uh -huh. вообще очень нужны. А спросите, Ахана одна. Она... Нет, mm. а может быть там ниже... Нет, нет. Нет, она одна. Угу. И сколько она? Ристоргляю. Слушайте, возьмите. Такая красота. да еще с золотом. О, берите. Где-то я видела чашку. А, там потертый этот был. Вот, смотри, сирень. Мне вот скорее Пу, даже... А вы древнейшем вот этот сколько стоит? Это 700. Угу. Ну, красивая. Угу. А эти вот чайные трио. Это Бавария, да? У меня даже более тонкое вот это золото на тех. вот чайник мне. Сейчас хрустали опять моден, кстати. И все опять хрустали. <как> ложечки, ну ложечки я сейчас купила себе. Все там и ложечки, и вилочки наборчик. Ой, замечательно. Да, вот на Новый год. Mm -hmm. Я люблю, когда находятся предметы из такого же, что у вас есть. Посмотрите, какая прелесть на ножки. Вот эти все розочки. А эту розочку у нас что? 70-е. Немцы. Винтерлинг. 80-е это ГДР, да? 70-е угу. чашка, Ну красивая, очень красивая. Вот я тоже думала, что если на крайнем случае я у вас чайник найду, но пока что-то не вижу. Что хотелось? О, и пробки. У меня у вас... есть, э, типа горчичница или солнце. Она мальцев дорогая там. А и вот за 803 штуки отдадите? А? За 803 отдадите? Нет, нет, никак не дам. Я по 350. И вот у вас по 350 и 300. Я их отдавала за копейки. Ложечку, да, Лиза? Ну, прям была уверена, что здесь да. я найду. Послушай, а вот, Галь, как мальчик, вы считаете, а вот а, этот вот а, чайник, он красивый, конечно, но он без без вообще светкий, не, без подойдет. Всего, да, он. не подойдет. Да. Если был бы вот просто белый. Ну, почему так? Жалко, жалко, жалко. Вот я сегодня, вот вчера раскупала, такие а, вот такие детали. А, а здесь нету? Здесь я наверное, вот это возьму. Мне нужно будет подсервить. Да берите, это очень важно, а не потом где-то что-то вы будете действительно собирать. Да, это берите. Я, ну, что-то теоретически скинула. Давайте я наверное. А, давайте. Нет, мне очень нравится. Нет, Под вот ваш сервис. Мы вот это, вот это, нет, нет. Нет. А, угу. уже это... И здесь нету чайников. Угу. Но столько... Столько тоже красоты. Угу. А мне вот такая вот... Ну, теперь уже нет. Я уже взяла А рубин, это не ваш? Э, там, тройка. Что? За стеклом рубин. Тройка за стеклом, это не ваше вот это? Нет, не моя. Нет. Моя вот они и, и вот за вот. девятнадцать. Угу. Спасибо, женщина. Угу. Сегодня по 400. Очень нежная сахарница. Интересно чья, она, потому что. Словаки. Понятно. Чайничек. Тоже очень приятненький. Мне кажется, это ручная работа, роспись. Люстровое покрытие. Дулевая сахарница 1300. Сирень. Интересно, что чайные пары от этого сервиса будут стоить уже 2-3 тысячи. Вот почему-то чайный пар стоит дороже. Вот. Ну, я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Смотрите продолжение. Всего вам самого хорошего. До встречи!